И мы так с кентами решили и подумали, а вдруг надо создать турнирную команду с полными новичками, с людьми, которые не умеют стрелять, стрейфить, от слова совсем ничего, и выйти в турнир, маленький турнир, но выйти в турнир 30 апреля от коллизиума, Херачить настолько жестко за эти 20, за 22 дня, что ты будешь чувствовать его. Ты будешь понимать, где стоит противник, и как выйти выше, чтобы занять призовое место, пятое, а то и выше, чтобы начать херачить как профессионалы, как и брокотлеты, которые сидят на своем высете часами, годами и просто сидят и не вдубляют, что происходит. Ты будешь сидеть и херачить настолько жестко, чтобы понимать, где стоит противник, раскидки это надо обучить всему этому надо обучить нас новичков у меня есть представление о картах 6 картах и 7 вертига верпас нюк энчинт какой нет даст мираж инферно верпас вертига нюк эти шесть карт более-менее я знаю эншинг я не знаю я буду постели последние дни сидеть тренировать его я буду тренировать либо я буду тренировать все я буду обучать этому своих потом чтобы они хотя бы играли на уровень звезд вторых третьих для чего но ну, чтобы не показаться полными идиотами и этими полными идиотами нас не выгнали с позором из турнира мелкого на турнира первый шаг в кибер котлету Project mt MP. Ты будешь сидеть настолько сильно, настолько долго, что ты не будешь понимать, сколько у тебя время, сколько ты тут был, сколько ты тут сегодня сделал. Ты не будешь знать этого. Ты будешь сидеть и упорно тренироваться часами, четырьмя, пятью. И это будет очень долгий путь. Но надо же посмотреть, что будет. Пока это просто обычные новички, которые будут стрелять между собой, драться и играть в нон с кем чтобы потом выйти на уровень фейсита, поднять десятку, поднять 4000 элла и выйти уже на более крупные турниры, хоть мы сейчас команда Тир 15-20. некуда. Только начали, и этот путь пройдет дальше. Я крайне надеюсь на вашу поддержку, что будет все хорошо, что будет все идти по плану. Спасибо, что верите в нас.